Всем привет, вы на канале Димон, и я сейчас буду записывать обзор танка, как видно по его наклейке, это Т-34 модель, и у этой модели есть небольшие правила, после четырех, х танков, вот здесь вот, как только я нажму вот старт, на, на пульте управления загорится 4 точки и будет очень громко поэтому я буду говорить громко если на ролике будет очень сильно громко то вы предупредите я постараюсь конечно про следующий танк так сильно не говорить и приступаем к сути ролика вот я же говорила, что будет очень громко. Я вот на сверкала Анастасия. Это парад. Понятно. Вот поворот башни. У самаруан танка есть святой. входит назад поворота влево вправо при зажатии стрелять это вот кнопка вот у нас кнопка вторая зажатие кнопки поворот башни включается пулемет три выстрела Три выстрела пулемета это, а, равняется одному, одно, о, одного выстрела пушки, то есть вот выстрел пушки. Как, как, так сказать, расчет каких-то характеристик, как там, поражаемость? Ну, То есть, вот те четыре точки, которые я показывал. Вот специально сейчас даже еще раз покажу. Вот эти четыре точки, это впадание. А, после первого попадания, отключения в с орёдом, Другой, одной, одной, одной из этих кучниц, все. Э, начинает, э, не, э, Все, он может только улететь Второе, все. он обезвижен Может только уворачивать башню Лево, вправо Следующий пыльно в обе стороны Игра для него закончилась, но можно, соответственно на пульте есть небольшие такие баги, при пое нажимаете на старт, танк выключается, и снова заводится. Все. этот, я надеюсь разработчики этого танка пофиксят это в следующих моделях. И вот, байки начались еще. Сейчас, ребята, я приду. Достав... Так, и вот я снова с вами. Ребята, еще есть в... Вовсе, по-моему, не знаю, что у других перейсов танков. Но в версии этого танка после 30 секунд начинается автор-шоу. Это пока показывается всего что он умеет это стрелять пулемет лесить назад крутиться ну, вперед назад и стрелять пулемет здесь шоу 45 секунд и э, само если не придет никакой команды с пульта то автоматически включается это шоу то есть мы ждем 10 секунд. Вот. Я зам замираю. Ещё. замираю, И я автоматически начинается это шоу. Вот, не приходит уже команда. Долго. Долго не приходит. Ждем. Ну, надо подождать, чтобы началось это автошоу. Додумал. Фиксим, чтобы свет убрать и показать ему короче, им так не удалось исправить но ребят, если вы сами будете его пробовать то советую покупать вот эту модель но знаете, что после убийства у танка танк просто невозможно снова завести его надо через он off а сами разберетесь с зарядкой там ничего сложного смотрите снизу там вот мы made in china понятно вот красный на экране. такая кнопочка это on off вот этот так сказать наш ну, поняли. Гусеница, то есть, по самому содержанию, это полноценный танк. Кстати, наверное, вы задаетесь вопросом, куда приходят сигналы? Вот, вот, вот он, вот этот приемник. Потом, ну, внешне он напоминает Т-34. Это самый, самый стандартный советский танк. Хороший, практичный, но Сами понимаете, надо дорабатывать его И улучшать модели А так, на этом у меня все Всем удачи и всем пока